Дорогие друзья, снова здравствуйте! Сегодня я не просто так в таком замечательном интерьере. Все потому, что именно сегодня я хочу вам презентовать нашу новую коллекцию лофт, которую вы можете использовать абсолютно в любом интерьере, не боясь того, что какой-то элемент нашей мебели не впишется в вашу гостиную, комнату или даже кухню. Вы уже обратили внимание, за каким шикарным обеденным столиком я сижу? Все это наше производство, причем ручная работа. Столешница, натуральное дерево покрыто специальным лаком. Можете не боясь обедать, завтракать, ужинать и даже если вы прольете чашку горячего молока, не переживайте нашей мебели ничего не будет но самое интересное металлическая подставка на которую все это крепится мы усовершенствовали наше производство поэтому покраска всех металлических конструкций теперь выполняется с помощью напыления И это значит все металлические детали изделий влагу устойчивы. в общем они не боятся никаких внешних воздействий а теперь давайте смотреть дальше Если вы подумали, что это стул, я развею ваши сомнения, это не так. Зачем я сюда села? А все потому, что, чтобы доказать вам, насколько прочны все наши изделия. Это прикроватный или кофейный столик. Смотрите, легким движением в руке, в нем всего-то, наверное, килограмма-полтора. Я беру его с собой и ставлю в любое удобное для себя место. Кто из вас не любит понежиться в удобном кресле со вкуснейшей чашкой кофе? Так как мы учитываем запросы всех наших клиентов, то журнальные кофейные столики изготовлены в различных размерах. Вы можете подобрать тот, который подойдет именно вам. Также обратите внимание, металлическая основа может быть любого цвета. Классическая, конечно же, черная либо белая. Но покраска может быть даже розовой. Все в зависимости от того, какой у вас интерьер. Как я вам уже рассказывала, наша мебель в стиле лофт Пишется в любой интерьер и в дизайн любой комнаты. Посмотрите, как органично кофейные журнальные столики смотрятся в обычной спальной. Вы можете разместить на них чашки с кофе, цветы и даже только что прочитанную книгу. Все это упростит вашу жизнь несколько раз. Как я уже вам говорила, все наши столики отличаются размерами, но они все выполнены из натурального дерева. Единственное что, обратите внимание, металлическая конструкция, которая служит основой. Также может изображать с собой различные геометрические фигуры. И кстати, мы можем выполнить любое изделие по вашим индивидуальным размерам, эскизам и вообще с учетом всех ваших пожеланий. Завершая оформление комнаты коллекция мебели в стиле лов Обязательно используйте наши подставки под цветы Мы не обошли стороной и любителей мебели в темных тонах Обратите внимание, какого вкусного шоколадного оттенка мы для вас приготовили кофейные столики Они, кстати, также выполнены из натурального дерева, покрытого лаком Но все его особенности я вам уже рассказала Будьте с нами, используйте только самую стильную и современную мебель. Подписывайтесь на наш канал на ютубе. До новых встреч! Пока-пока!